Всем привет, с вами Макс Риск, Игра Товар Хонгэст. Выбирайте язык. Лайк, подписка. Чтобы не пропускать, не пропускать новые ролики, Товар Хонгэст. Так, я думаю, что игра без интернета. Если она с интернета, а у меня сейчас нету, то плохо. Ай, яичнический отряд. Вау, классно сделано еще. Мы тяжело, разблокировал яичный отряд. Бой, где яйца? Яйца где? Ага, вон один типучок. Берем его бой. А класс. О, вон Так, арена. Тут ничего не движется, а не движется. в отряде нужно хоть бы один боец и башню, чтобы битву. Башня. Так, а чтобы получить не башню, мне нужно армию. А как мне получить башню, слушайте? А я не знаю. Ой, тренировка можно как-то без интернета охоте а, не волочкой <смех> интересно как я буду играть или? у вас такой первый раз как я не уходил активировать получение как то на это чтобы снимать на арене Ну, друзья понятно нужен интернет в этой игре почему здесь интернету нужен я хочу найти ту игру, где нет интернета. А если будет интернет, сыграю в Utahbar с Honda X. Лайк, подписка.